Парнишка, лет одиннадцати на вид, поднял камень и прицелившись во что-то бросил. С громким и тягучим плеском камень упал в воду. «Блин!» Расстроенно протянул мальчик и присел на корточки, чтобы подобрать новый снаряд. Виталик нашел подходящий, поднял его и на всякий случай обернулся. «Нет!» Дед еще не вышел из гаража, ворота открыты, а машина, старенькая шестерка, до сих пор стоит на улице. Заходящее солнце отражалось в боковых стеклах автомобиля, заставляя их яростно сверкать. Мальчик улыбнулся. Что ж, у него было еще минимум 5 минут на игру. Он бросил следующий камень. И снаряд плюхнулся в небольшую речушку, заставив подлодку, роль которой играла бутылка из-под растворителя, покачнуться на волнах. Виталик хмыкнул и снова присел, в надежде найти еще один камень. Августовское солнце заливало гаражи приятным, слегка рассеянным светом. Речка... Если ручей метра четыре в ширину можно было назвать речкой, радужно блестело масляными и бензиновыми пятнами, что, впрочем, мало волновало владельцев гаражей. На заросшем чахлом камышами бережку то тут, то там валялись пустые бутылки из подводки, водки, пива и растворителя, перемежающиеся странными на взгляд мальчишки железяками. Контуры которых были надежно скрыты слоем масла и грязи. Парнишка нашел кусочек асфальта и поднялся на ноги. Снова с надеждой оглянулся на гараж. Никого. Прицелиться, бросок, пли, пауза, и почти сразу разочарованный вздох. Камень слегка чиркнул по боку бутылки, но не разбил ее. Впрочем, Виталий не очень расстроился. Игра интересная, и идти домой пока не хотелось. Виталик в свои 11 понимал, что его мама не одобрила бы такой забавы. Как же так? Подбирать камни и кидать их в бутылки с вполне определенной целью, чтобы они разбились. Мальчик даже сморщил обгоревший на солнце нос Представив, как она отчитывает его за грязные коленки и поясняет, что разбивать бутылки – некультурно. Он понимал, что мама, пожалуй, права, но ему нравилась эта игра. При удачном попадании стекло разлеталось, и бутылка с отбитым горлышком так забавно шла на дно. Раздался звук заработавшего мотора, и мальчик обернулся. «Все верно, пора домой». Дед заводил машину в гараж. Виталя вздохнул, бросил последний камень и опять мимо. И пошел прочь от речки. Дед уже загнал машину, и Виталя заглянул в прохладное нутро гаража. Он всегда казался мальчику пещерой, полной непонятных сокровищ. Полки вдоль обеих стен ломились от всевозможных запчастей. Одна вовсе была целиком уставлена коробочками в которых, как парнишка знал, можно было найти ржавые гвозди и огромные болты с накрученными на них гайками и еще кучу всяких непонятных приспособлений штук. У дальней стены лежала свернутая надувная лодка, на которой этим летом они с дедом плавали по озеру и ловили карасей даратанов. Рядом стояли сломанные лыжи всего с одной палкой. Его дед сидел в кабине шестерки вместе с дядей Лешей, с соседом по гаражам. Они о чем-то говорили, иногда посмеивались. Виталя увидел, как сосед достал из-под ног бутылку и разлил что-то. Наверное, водку по стаканам. Мужчины чокнулись и выпили. Виталя вздохнул и пошел к машине. «Привет, Виталька!» Поздоровался дядя Леша. Его лошадиная физиономия раскраснелась. Он близоруко щурился Глядя на мальчика через грязноватые круглые очки В дешевой пластмассовой оправе Здрасте, дядя Лёша Без особого энтузиазма откликнулся паренек. Дед посмотрел на него и сказал Сейчас, минут через пять пойдем. Поиграй пока Виталик кивнул и вышел из гаража Опять этот дядя Лёша «Сегодня дед, может, и не пил бы, если б не сосед». Виталя вздохнул. Он имел весьма смутное представление, зачем взрослый пил. Но ему нравилось, что дед становился веселым и добродушным. Но вот бабушка будет опять орать, и они наверняка поругаются. А значит, дед будет оставшийся вечер мрачно смотреть в телевизор, а бабушка уйдет на скамейку около дома. И станет сидеть там, пока не стемнеет. И не видать видальки обещанных блинов, как собственных ушей. Паренек вышел на середину пыльного проезда между гаражами и начал кончиком сандаля ковырять серую грязь, рассеянно думая о вкусных блинах с вареньем. Солнце клонилось к горизонту, изредка доносился шум машин с дороги за гаражным кооперативом. Издалека долетел гудок поезда. Мальчик поднял голову и с надеждой подумал, что, быть может, ему повезет, и дедушка разрешит положить на рельсы пару двухкопеечных монет. Было бы здорово. Виталий обещал показать ребятам во дворе, во что превращаются монетки после того, как по ним проедет состав. За спиной раздался хлопок дверцы автомобиля. Виталий обернулся и увидел... Как дед забирает свою шестерку Дядя Леша уже вышел из гаража И сейчас стоял протирая футболкой очки Леха! Дед хевнул на створку ворот гаража Ща, погоди! Дядя Леша закончил протирать очки И стал помогать закрывать гараж Ну все, пошли, Виталька Сказал дед и весело улыбнулся. Домой! Уточнил мальчик. Уточнил, потому что дядя Леша вполне мог предложить деду завернуть в ближайшую рюмочную. Деда кивнул и снова улыбнулся. Ага, домой, длины тряпой». Ура! Честно! Дедушка положил большую теплую ладонь мальчишки на затылок. Конечно! Здорово! «А бабушка?» «Я бы тоже не отказался от блинчиков со сметаной», – встрял дядя Лёша. Дед натянул на голову берет и ухмыльнулся. «Жена тебе пусть готовит, а балдуй! Сосед шутливо замахнулся на деда, и они засмеялись. Виталька присоединился к ним, совсем позабыв про свои недавние невеселые мысли. Так они и шагали по проходу между гаражами. Взрослые чуть впереди Виталька следом отставая от них На пяток метров Дед с дядей Лешей о чем-то говорили Но мальчик не прислушивался Ему было не очень интересно Да и деда не любил Когда внук начинал уши греть Так он это называл Так что мальчишка Шагал позади Почти не обращая на старших внимания Он всматривался под ноги Надеюсь найти монетку, что было бы совсем замечательным окончанием замечательного дня. Да надо бы не забыть попросить дедушку подождать поезда и положить. Алексей впереди громко захватал. «Ну ты даешь, Сергеич!» – воскликнул дядя Леша. Виталька с интересом посмотрел на взрослых. «Чё, прям так ей сказал?» «Киха ты!» Сыкнул на него дед, обернувшись и посмотрел на Виталика. «Да ладно, извини, извини!» Похихикивая, сказал Алексей и понизил голос так, что до мальчика опять долетали только неясные обрывки слов. Солнце заливало землю оранжевым светом, заставляя взрослых отбрасывать длинные, немного смазанные тени. Ветерок затих. Где-то вдалеке опять послышался гудок паровоза, а следом одинокий мои собаки. Не зная, чем еще себя занять, Виталька стал запоминать номера гаражей, двери которых были покрашены в зеленый цвет. Обычный-то оттенок был какой-то рыжий, похожий на ржавчину. До остановки все равно идти еще минут двадцать. Скучно. Он шагал, немного сожалея, что не нашел ни одной монетки И что не может слышать того, о чем говорят взрослые Наверное, о чем-то смешном Вон дядя Леша до сих пор похихикивает Эх Так 515-й зеленый 497-й тоже На воротах 471-го гаража Белым мелом был нарисован шагающий человек. Виталя подошел к воротам, сам толком не зная, что его так привлекло в рисунке. Обычный, сделанный детской рукой набросок. Человек шагал куда-то с улыбкой на круглом лице, засунув руки в карманы широких штанин. На голове одета кепка. Где-то он уже этот рисунок видел, но вот... «Где?» Виталя посмотрел на взрослых и хотел было их позвать, чтобы они тоже посмотрели. Но вдруг передумал. Мальчик бросил последний взгляд на рисунок и побежал следом за мужчинами. Болото будут осушать!» Дядя Леша закурил очередную папиросу. Виталик шагал в полуметре от них. На последнем собрании Витек говорил, что деньги под это дело нашлись. Надо успеть до холодов, пока погодка хорошая. Ну так об этом уже года два говорят, ответил дедушка. Да, верно. Только вроде как сейчас твердо решили. Алексей пожал плечами. Может и нас попросят помогать, как членов кооператива. Дед хмыкнул, а потом сказал. Болото это раньше, но... Гораздо больше было. И кладбище старое на бережку. Потом кладбище перенесли, земля больно удобная для застройки. Ну и болото частично осушили, только не до конца. Не знаю уж почему. Да, денег, наверное, не хватило, как обычно. Дядя Люша закашлялся и сплюнул на дорогу. Вечная беда. Слушай. А ты Митяя Толстого знаешь? Он вроде как у вас на заводе работал. Ну, помню, был такой. Так представь, он помер недавно. Говорят, от рака. Взрослые опять завели какой-то непонятный разговор про неизвестного Виталия Митяя. И парнишка отстал. Он шел и думал, как можно умереть от рака. Вроде ничего такого особенного в нем нет. К тому же раки вкусные. Они тогда с дедом целое ведро в реке около дачи наловили. Может, клешнёй цапнул куда? Надо будет спросить потом. Вдруг раздался долгий протяжный вой, а следом за ним хриплый лай. Виталя вздрогнул и оглянулся назад, ожидая увидеть собаку, издавшую такой заунывный звук. «Ничего». Все те же гаражи, освещенные косыми лучами оранжевого, как апельсин заходящего солнца. И ничего необычного, только болото. Мальчик растерянно посмотрел на ворота гаража, мимо которых они проходили. Именно на них было наискосок написано это слово. Таким же белым мелом, как и тот рисунок. Просто болото и все. Ничего больше. Но мальчику вдруг стало неуютно. С чего бы кто-то стал писать на гараже «болото». Может, конечно, его ровесники прикалывались. Он и сам иногда рисовал и писал всякую чушь и на стенах домов и на асфальте. Но одно слово «болото»? В чем тут смысл? Виталя растерянно посмотрел на заходящее солнце, которое почти вплотную приблизилось к крышам гаражей. Сейчас оно было не оранжевое, а немного красноватое. подернутое маревом, как будто какая-то горячая жидкость распирала его изнутри. «Мальчик здесь!» Парнишка даже споткнулся, когда увидел новую надпись на очередных воротах. Она была нечеткая, как будто выведенная дрожащей рукой, но все-таки вполне читаемой. И опять было наискосок. «Деда!» Неуверенно позвал Виталик, но тот его не услышал. Они о чем-то тихими голосами спорили с дядей Лешей. Виталик одогнал взрослых и пошел как можно ближе к ним, не прислушиваясь к голосам. Он смотрел по сторонам, ощущая непонятную ему самому тревогу, дорога, которой он ходил сотню раз, показалась ему чужой в свете красноватого солнца, как будто ее неожиданно взяли и заменили на какую-то незнакомую. Больше надписей не было, и мальчик стал успокаиваться, как вдруг снова раздался протяжный вой. Неожиданно звук резко оборвался на одной ноте. Взрослые замолчали и переглянулись. «Ой, развелось дворняжек», – процедил дядя Леша, поправил очки и закурил новую папироску. «Ага, как собак нерезанных», – ответил дед, и они засмеялись. Виталя дернул деда за рукав. «Ну что такое?» Дед взглянул на мальчика. «Что это значит, деда?» Спросил Виталик. «А, ты про...» Но тут он и сам увидел. На воротах слева, мимо которых они сейчас проходили, отчетливо виднелась белая надпись. «Шабни гуратиня. Они все трое подошли к старым, проржавевшим воротам. «Да, кто-то совсем не следит за своим гаражом», пробормотал поднос дед. «Что это такое, деда?» снова спросил мальчик. «Не знаю, Виталька». Он еще раз прочел надпись. «Баловался поди кто-то». «Ладно, пойдемте уже». Отозвался Алексей. Он лишь мельком взглянул на встревожившую у мальчика надпись. «Спать охота! Сегодня еще футбол вечером!» «Ага, угу. пойдем, Витальд!» Дед взял мальчика за руку, и они снова зашагали к выходу из гаражей. Виталя был рад, что уйдет рядом со взрослыми, но ему все равно было как-то неуютно. Что-то неприятное было в той абракадабре, написанной на ржавом железе. Вот они прошли очередной перекресток. Во все стороны уходили ровные ряды гаражей. Это место мальчик помнил. Значит, до остановки оставалось идти минут семь. От силы 10. Это еще что за хрень? Протянул дядя Леша. Виталя прекратил разглядывать гаражи. Мимо которых они шли и посмотрел вперед. Выход, через который они с дедом всегда проходили, был закрыт воротами. Вот-те раз, сказал дед. Откуда они тут взялись? Дядя Леша первым подошел к ставнему потрясы. А хрен его знает. Еще и заперто. Он зло дернул старый навесной замок. Полезем? Он уже поставил ногу на нижнюю перекладину. «А Виталька как?» Спросил дед. «Тут же метра три, а на спине его не перетащу, не». Виталька испуганно посмотрел на высокие ворота, а потом перевел взгляд на деда. Нет, он, конечно, любил лазить по всяким заборам, но на такую-то высоту... Дядя Леша что-то проворчал. И опустил ногу на землю. Тогда, Сергеевич, пошли в обход. Виталя с радостью кивнул, словно от его мнения что-то зависело. Дед еще раз посмотрел на ворота, и они вместе пошли обратно к развилке. Пошли налево, сказал дядя Леша. Он зашагал, не дожидаясь ответа. И дед с внуком последовали за ним. Виталя крепко держал деда за руку, боясь, как бы тот его не отпустил. Мальчик то и дело оглядывался кругом. Этой дороги он никогда не видел. Виталька внимательно вглядывался в створки гаражей, мимо которых они проходили. Но ничего необычного не замечал. Разве что только железо ворот было все более старое и ржавое. Местами Виталя видел следы вмятин, как будто водители, ставя машины, были порядком пьяные. Тут и там виднелись кучки мусора непонятного происхождения. Дорога тоже становилась все хуже, да и солнце почти полностью скрылось за крышами гаражей, и света стало заметно меньше. «Твою мать!» – ругнулся дядя Леша, и взмахнул руками, чтобы удержать равновесие. Что они тут, блин, совсем офигели? Он со злостью пнул какую-то кривую железку, которая пролетела пару метров и с громким грохотом ударилась о дверцу ближайшего гаража. И тут же раздался лай собак. Громкий и злой. Дед вдруг оглянулся. Было такое чувство, что собаки лают где-то в соседнем гаражном проходе. «Пошли», — сказал он после паузы. «Ага», — кивнул дядя Леша, доставая сигарету. Руки у него заметно тряслись. Они шагали по проходу мимо мрачных гаражей. Шагали гораздо быстрее, чем раньше. Вай собак не умолкал. И, как показалось, Виталий не отставал от них. Как будто их преследовали. Взрослые не разговаривали. Только сосредоточенно шли прямо посередине проезда, словно не желая приближаться к гаражам, угрюмо смотрящим на мужчин своими мятыми ржавыми воротами. Вот они прошли мимо гаража, ворота которого провалились внутрь. Влажная темнота провала дохнула на мальчика каким-то затхлым запахом, немного похожим на тот, что был в погребе на даче, с запахом гниющей картошки. И старой сырости В сумерках Виталя увидел Как какое-то живое существо Размером с кошку Шмыгнуло в темноту Виталя испуганно заглянул В лицо деда На котором не было и следа былой веселости Он сосредоточенно Смотрел вперед Изредка поглядывая почему-то На крыши гаражей Мимо которых они проходили Тем временем Лай не умолкал Черт хрень какая-то! сказал дядя Леша и остановился. Мы уже должны были выйти давным-давно. А тут он махнул рукой вперед. Перед ними лежала все та же узкая грязная улица, стиснутая со всех сторон закрытыми и неухоженными гаражами. Мусор теперь был не только возле гаражей, но и прямо посреди дороги. С недоумением Виталий увидел полуразрушенный гараж. Крыша обвалилась внутрь, одна погнутая створка ворот валялась прямо на дороге, а вторая каким-то чудом висела на нижней петле. «Что это, черт подери, за гаражи такие?» Тихо спросил дядя Леша, и Виталя понял, что он встревожен. «Не знаю», – ответил дед. Он посмотрел на небо, на крыше гаража и сказал, «Скоро ж темнеет". «Надо идти быстрее!» Алексей не ответил. Кивнул и снова зашагал вперед. Солнце практически полностью скрылось за гражами, лишь небольшим краешком выглядывая из-за них, как какой-то мрачный, полузакрытый глаз. Виталий уже настолько привык к раздававшемуся лаю невидимых собак, что даже не сразу понял, что произошло. «Затихли!» Сказал дядя Лёша. На нечетко видимом в сумерках лице проступило явное облегчение. Он остановился и понемногу начал оглядываться. Ладно, Леха, идем. Нечего тут торчать, а то... Дед не закончил фразу и почему-то посмотрел на мальчишку. Они снова зашагали вперед. Виталя в сумерках смотрел на разрушенные постройки вокруг и ничего не понимал. Он взглянул на небо над головой и удивился серо-бобровой тональности облаков, как будто кто-то расплескал томатный сок на грязную землю. «Томатный сок или… БЛИН!» – крикнул дядя Леша и замахал руками. В первый абсурдный момент Виталя подумал, что тот собирается взлететь, но потом сообразил. Это была попытка удержать равновесие. Дед отпустил руку мальчика и подбежал к Алексею. «Что такое? Ты?» – начал дед, но тут и он замолчал, уставившись на что-то под ногами дяди Леши. Тот уже сидел на корточках и внимательно разглядывал нечто на земле. Виталий с опаской подошел ближе и тоже посмотрел вниз. Сначала он не понял, на что они смотрят. Не на ржавую, уже жерезку непонятного происхождения, а потом увидел, какая-то черная жидкость вытекала на дорогу. Широкий в полметра ручеек протек уже около половины расстояния до противоположных гаражей. Жидкость Млатого поблескивала в последних отцветах заходящего солнца. Казалось, что она отражает лучи, как стекло. Виталя посмотрел в сторону гаража, из которого вытекла эта штука, но ничего не разглядел. Слишком уж было темно. «Что за гадость?» – спросил дед. Он с каким-то брезгливым недоумением смотрел на неторопливо растекающуюся лужу. Когда вещество, подчиняясь причудам треснувшего асфальта, потекло ближе к нему, он убрал ногу. «Нефть, наверное», – неуверенно ответил Алексей. Он рассеянно провел рукой по лбу, стирая пот или мазут. «Слушай, там, наверное, целая бочка мазута протекла». Дядя Леша вдруг вскочил с корточек и пошел к гаражу, из которого выливался мерзкого вида ручей. «Леха, я бы не стал!» Начал дед, но тут в гараже раздался долгий, протяжный вздох. Виталя вздрогнул, схватил деда за руку. Он, испуганный, и с немой мольбой, посмотрел на дедушку. Дядя Леша замер. И нерешительно оглянулся. «Кто там?» Никто не ответил. Где-то вдалеке гавкнула собака. «Ты слышал?» «Мне показалось...» Он не договорил. Опять раздался протяжный вздох, а потом еле слышимое хлюпанье. «Эй, есть там кто?» Не дождался ответа и сказал. «Слушай, Сергеич, надо проверить, может случилось чего». Дед молчал, и в течение этих секунд Виталя с надеждой думал, что он откажется. Скажет, нечего тут делать, идем домой, забудь. «Виталь, подожди здесь!» Каким-то холодным, чужим голосом сказал дед и отпустил руку мальчика. «Деда Нина, подожди здесь, Виталька, я сейчас». Он пошел в сторону гаража. Мальчик же чуть не заплакал. Дед подошел к дяде Леше, который вглядывался в темную сырость гаража и, судя по всему, ничего не смог в ней разглядеть. «Вам нужна помощь?» – громко спросил дед. Затем повернулся к Алексею и спросил. «Шпички-то есть?» «Лучше!» – ответил тот и достал зажигалку. Раздался щелчок. В руке заплясал маленький огонек. Виталя поежился. Ему показалось, что стало еще темнее. Алексей вытянул руку с зажигалкой и шагнул вперед. «Эй, мы идем к вам!» Непонятно, кого предупредил он. И пригнувшись, чтобы не задеть свисающую доску, зашел в гараж. Дрожа, Виталя смотрел, как Алексей и дед перешагивают через кучу хлама при этом стараясь не наступить на блестящий ручеек, текущий под ногами. Дядя Леша едва слышно мотюхнулся. Наступив на что-то, Пинков откинул в сторону мешавшую доску. Периодически он гасил зажигалку, давая ей остывать. «Никого!» – донесся голос деда. Виталя выдохнул. «Показалось, похоже». «Ага, наверное», – ответил Алексей. В его голосе явственно слышалось облегчение. «Может, ветер?» Они пошли к выходу, по-прежнему стараясь не наступать на текущую откуда-то сбоку жидкость. Дед шел впереди. «Эй, Сергей, иди сюда! Вот откуда эта дрянь бьется!» Виталя, подошедший поближе, вздрогнул. Он, прищурившись, смотрелся в глубь гаража. Дядя Леша снова сидел на корточках. Дед подошел ближе и заглянул через его плечо. Фу, мерзость какая, ага. Со смешком спросил Алексей. Похоже, где-то в погребе, как думаешь? Силуэт деда, четко очерченный огоньком зажигалки, пожал плечами. Не в силах держать любопытство, Виталий подобрался поближе. Это была идеально круглая дыра, расположенная ближе к левой стене гаража отверстие диаметром сантиметров 30. Удивительно, как никто из старших не залез в нее ногой. Виталий увидел гладкую поверхность, на которой плясали блики огня. Казалось, что это вовсе не жидкость, а черный лед. Только тоненький ручеек неторопливо сочился из этой каверны. Поверхность жижи вдруг спучилась пузырем, который почти сразу лопнулся звуком, похожим на вздох. Очень неприятным звуком. Вот что вы слышали. Едва различимо, сказал дядя Лёша. Он протянул палец правой руки почти к самой поверхности дыры. А я думал, вздыхает кто. Ладно, пошли, сказал дед и отступил на шаг назад, едва не натолкнувшись на внука. Нечего тут делать. Пусть хозяин гаража сам с этим разбирается. Договорить да он так и не успел. Еще один пузырь воздуха всплыл на поверхность и с тем же противным влажным вздохом-выдохом лопнул, разбрызгав капельки черной гадости вокруг. «Вот блин!» — крикнул дядя Леша и вскочил. В одной руке он держал до сих пор горящую зажигалку, а другую вытирала штанины. «Чертова штука попала мне на пале...» Он вдруг замолчал, склонив голову на бок, словно бы прислушавшись к чему-то, а потом завопил. От неожиданности и испуга Виталя тоже закричал. С ужасом он смотрел, как дядя Леша поблескивая очками, прыгает на месте, тряся рукой, будто стараясь загасить огонь. Прыгает и орет, что ему больно. Дед подскочил к Алексею и попытался схватить его. «Леха, Леха, что случилось? Что, мать твою, случилось?» Но, к сожалению, Алексей только кричал, и тут же к его голосу присоединились молчавшие до сей поры псы. Виталий ревел, дед кричал. Дядя Леша прыгнул вперед прочь из гаража, по пути толкнув опешившего деда так, что тот отлетел к стене. Зажигалка упала на пол, но не погасла, и сейчас тень прыгали по стенам гаража. В дикой пародии на пляску, Алексей, с выпущенными от боли побелевшими глазами, которые казались еще больше из-за чудом державшихся очков, бежал на мальчика. Виталя в ужасе стал отползать назад, едва не касаясь левой рукой текшей по земле жижи. Алексей несся прямо на него, явно не видя ничего от боли. Виталька зажмурился, ожидая удара. Вдруг Алексей перестал кричать, замер, и мальчик с удивлением увидел, что глаза мужчины еще больше выкатились. Казалось, еще чуть-чуть, и они выпадут из глазниц. Бой! Начал Алексей, и вдруг руку, которую он держал перед собой, дернуло назад. Выглядело так, будто кто-то заломил ее. Очки съехали на нос. Дядя Леша кричал. Виталя со страхом смотрел, как выворачивается рука. Кто-то или что-то тянуло его назад в гараж. Мужчину рывком развернула спиной к мальчику. Дед подбежал к орущему соседу. «Что случилось? Что?» Тут он увидел, как напряжено лицо Алексея. Как будто он боролся с кем-то невидимым. «Тянет!» Начал Алексей, и тут его опять дернул. Он буквально облетел в гараж, снова оттолкнув деда в сторону. Он просил о помощи и кричал об этом. Дед сделал шаг вперед и увидел, как Алексея рукой вперед тянет каверни, из которой сочилась мерзкая жидкость. Выглядела эта дыра, как жадно открытый рот, из которого густым потоком текут черные слюни. Кушать подано. Алексей сопротивлялся как мог, но нечто было сильнее. Дед схватил его за плечи, стараясь оттянуть назад, но это было все равно, что пытаться остановить каток. И когда рука Алексея, на которой попала кабелька черной жижи, наконец достигла поверхности дыры, он закричал. Нет, он завопил. Без слов. Просто исторгая в темнеющее небо, крик за криком. Дед закричал изо всех сил, пытаясь помочь другу, но... Того медленно сантиметр за сантиметром затягивало в дыру. Виталя заткнул руками луши и закрыл глаза. Сильные руки подхватили его, и Виталька крикнул. Почему-то он подумал, что это дядя Леша. «Пойдем!» – крикнул дед. «Только не смотри туда!» Виталий инстинктивно посмотрел в сторону крика и увидел, как черная жидкость, как будто в нетерпении, выплеснулась из дыры прямо на лицо дяди Леши. Крик тот час отрезал. Раздалось только мерзкое бурьканье, когда человек непроизвольно глотал то, что силой вливалось в него. Тело дяди Лёши дернулось и безвольно обмякло, а нечто продолжало методично затягивать добычу в дыру. Теперь, когда Алексей не сопротивлялся, дело пошло быстрее. Мальчик охнул и потерял сознание. Он очнулся буквально через минуту. Дед нес его на руках. Мимо мелькали гаражи. Дедушка тяжело дышал. Все-таки ему было не 30 лет, а шел он довольно быстро. Деда, я... Он закашлялся. Виталька! Он остановился и опустил мальчика на землю. Идти сможешь? Мальчик кивнул. Открыл было рот, чтобы спросить про дядю Лешу, но дед перебил. «Идем быстрее!» Он почему-то постоянно смотрел через плечо внука, в ту сторону, откуда они пришли. Виталька оглянулся, но ничего не увидел. Вокруг были собаки. Мужчина встал с корточек и, взяв мальчишку за руку, быстро зашагал вперед. Так быстро, что Виталька практически бежал, лишь бы только не сбиться с шага. Дед крутил головой из стороны в сторону. Похоже, он смотрел на крыши гаражей. Виталий проследил за его взглядом, но не увидел ничего необычного. «Деда, что ты...» Начал Виталий и поперхнулся. По крышам гаражей бежали собаки. Виталий видел только смутные тени, изредка мелькавшие в темноте, когда существа приходилось прыгать через дыры. Вой не умолкал ни на секунду. Мальчик плакал от испуга. «Не бойся, Виталька!» «Не бойся!» – бормотал дед, но не отрывал взгляда от крыш гаражей. Скоро придем домой! К бабушке!» Он бормотал еще что-то ласково-успокоительное, но Виталий его почти не слушал. Он был слишком испуган, слезы застилали глаза, но это было в каком-то смысле облегчением. Не хотелось ему смотреть на бегущих по крыше собак, если, конечно, это были они. Мальчик закрыл глаза и так шагал, ничего не видя. «Твою мать!», – пробормотал дед. «Неужели?», – испуганный Витальк открыл глаза. Они по-прежнему были в гаражах, но теперь мальчик почти сразу узнал место. Не было ни куч мусора, ни полуразрушенных гаражей. Они были в минуте ходьбы от выхода. Они побежали. Вой повысился до какой-то уж совсем безумной ноты и неожиданно стих. Виталья с опаской посмотрел на крыши, но ничего не увидел. Собак там не было. Дед и внук выскочили за пределы гаражного кооператива и по едва видимой тропинке побежали в сторону железнодорожной насыпи. Где-то вдалеке, едва слышанный раздался гудок поезда. Не останавливаясь, они бежали по тропинке, отсыпанной посреди небольшого болотца, заросшего камышами. В сумерках дорожка была едва различима, но Виталька столько раз ходил по ней, что даже не притормозил. Виталька! Охликнул его дед. «Стой! Не могу больше! Надо отдохнуть!» Дед обессиленно выдохнул и оперся руками на коленки, стараясь отдышаться. Вокруг звенели комары, но мальчик не обращал на них внимания. «Деда?» – спросил он. «Сейчас! Сейчас, да, отдышусь!» Слева от тропинки раздался негромкий плеск. «Что это?» Дед распрямился и посмотрел в сторону звука. «Я тоже!» Снова послышался плеск, а следом плеск камышей. Что-то ломилось к ним через болото, торопясь выбраться на тропинку. Дед схватил Витальку за руку и побежал. Они неслись, почти не разбирая дороги до железнодорожной насыпи. Было всего каких-то 50 метров, а за ней был свет. Люди! Виталий даже слышал шум машин, ехавших по дороге. Но слышал едва-едва, как будто из-под толщи воды. Хотя дорога начиналась почти сразу за путями. Снова раздался гудок поезда, и Виталий увидел его где-то в километре от них. Треск ломаемых камышей нарастал. Нечто ломилось к ним на перерез, прямо по болоту. Быстрее! Закричал дед. Они добежали до нас и перестали карабкаться вверх. Шум поезда нарастал, состав приближался. Если они не успеют пробежать пути перед ним. Треск камышей затихо раздался чавкающий звук. Виталя боялся оглянуться назад, боялся увидеть то, что преследовало их. Он первым забрался на насыпь и посмотрел на поезд, то был уже совсем рядом. Деда, быстрее! Мальчик наклонился, чтобы помочь старику. Протягивая руку, Виталий невольно бросил взгляд вниз и закричал. Оно вышло прямо из болота! Оплывающая гора черной жижи, из которой то тут, то там торчали, как некие странные обломки стрелка мыши. Нечто напоминало человека, точнее грубую пародию на него. Две руки, две ноги голова, которая оказалась сидела прямо на плечах. Оно шлепало к насыпи, оставляя за собой черные кряксы следов. От тела существа шел вонючий пар как будто оно только что вылезло из горящей утробы родившего его демона. «Давай, деда!» – закричал мальчик. По щекам ей слезы дед замер, обернулся и застонал, а потом начал карабкаться еще быстрее. Раздался гудок поезда. Существо на мгновение остановилось, и вдруг ноги у него погломились, исчезли, и оно просто поползло вперед. И поползло оно гораздо быстрее, чем шагало. Дед подтянулся, забрался на нас и схватил Виталю за протянутую руку. Состав был рядом. Поезд заливал светом прожектора испуганного деда и внука. Виталя, как завороженный, смотрел на карабкующуюся по склону тварь. Она ловко подтягивалась на руках, толкая себя вверх. Жижа ярко блестела отраженным светом. Это было то же самое вещество, что убило дядю Мешу. «Тварь!» Словно почувствовал взгляд мальчика. Неуклюже вздернула лишенную шеи голову и посмотрела на него. Всего лишь какую-то долю секунду они смотрели друг на друга. Но Виталия она показалась вечностью. Он ничего толком не разглядел. Если честно, он увидел всего лишь одну деталь. Но этого хватило, чтобы ноги его подкосились. И он упал бы на землю, если бы дед не подхватил его и нерванул через рельсы, перебегая прямо перед движущимся составом. Всего лишь одну деталь. За их спинами поезд отрезал от них чуть-чуть опоздавшую мерзость. Сквозь стук колес Виталий услышал густой всплеск, как будто на землю упало желе, и раздалось что-то похожее на громкий вздох. Они ехали домой, водитель Усатый мужик с любопытством поглядывал на бледных, уставших и грязных деда и внука. Оба молчали, да и шофер не спешил начинать разговор. Они успели. Поезд не сбил их. Тварь не догнала. Спотыкаясь и падая, они почти кувырком спустились по насыпи и выскочили на дорогу. Здесь светили фонари. Виталя видел спешащих куда-то людей. Это был их мир. Мир, в котором не бывает затягивающих в себя дыр в земле, бегущих по крыше собак и черных тварей, состоящих из отвратительной жижи. Виталий не знал, о чем думал дед, но сам он размышлял о двух вещах, непосредственно связанных друг с другом. Первое. Это дядя Леша. Мальчик не мог забыть, как тот кричал. Казалось, эхо этого крика все еще гуляло в воздухе. А второй вещью было то, что Виталий увидел, когда существо подняло голову. Мальчику показалось, что когда существо взглянуло на него, то блеснули глаза, абсолютно круглые, причем один был расположен чуть выше другого, но он почти тотчас понял, что ошибся. Не глаза, на лице существа криво сидели. Круглые очки в дешевой пластиковой оправе.